В сентябре отмечается Международная неделя урологии, когда во всем мире особое внимание уделяется профилактике и возможностям лечения урологических заболеваний. Болезни этого спектра широко распространены среди населения, поэтому важно, что за последние годы значительно увеличился потенциал урологического отделения Даукопульской региональной больницы. К работе приступили несколько новых специалистов, которые обеспечивают жителям региона широкий спектр медицинских услуг. Наши больницы успешно диагностируют и лечат не только почнокаменную болезнь, дефекты мочевыводящих путей, доброкачественное увеличение простаты, держание мочи, но и онкологию заболевания. Широко и успешно применяются малоинвазивные методы лечения. Работу дауглопольских коллег широко оценят Латвийская Латвийской ассоциации урологов, руководство которой отмечает, чрезвычайно важно, что дауглополечания люди со всей Латгалии теперь могут оперативно получать на месте помощь также в очень серьезных случаях. Это стало возможно благодаря квалификации докторов и доступности оборудования. До сих пор пациенты с раком простаты и почек вынуждены были ехать в Ригу. Теперь они могут лечиться на месте. Это особенно важно в случаях когда пациенту назначена последующая химиотерапия или лучевая терапия, ее можно пройти, не проезжая постоянно по 200 с лишним километров. Кроме того, услуги больную получают намного быстрее, потому что не надо ждать очереди в Риге. Понятно, что человек не может каждый день приезжать из Далгопилса в столичный дневной стационар, где проходит терапия. Раньше в таких случаях приходилось ждать, пока не освободится место в стационарном отделении, а это потеря дорогого времени. Я рад, что ситуация так значительно улучшилась. Кроме того, совсем скоро в Далгопилсе станет доступна также перкутанная почечная хирургия, которая позволяет лечить сложные случаи почечных заболеваний, при которых образуются крупные камни. Обычно в таких случаях проводились большие полосные операции, либо приходилось ехать в Ригу. Но теперь, насколько мне известно, больница закупила оборудование, и команда доктора Александрова вот-вот начнет проводить эти сложные операции, что, опять же, значительно облегчит жизнь жителям регионов, которым не придется по 4-5 раз за пару месяцев ездить в столицу. Не у каждого есть такая возможность. И просто замечательно, что доктора решают эту проблему. Благодаря активной работе ДРБ по привлечению молодых специалистов, и улучшению технического оснащения удалось значительно снизить очереди на получение медуслуг и увеличить охват пациентов. За год только в рологическом отделении проводится более полутысячи операций, и их объем постоянно растет. <коспитывается> Огромную роль играет диагностика. Недавно приступили к работе новые радиологи, куплен новый компьютер и новый магнит, что позволяет принять больше пациентов. Диагностика крайне важна, чтобы максимально быстро понять, что с человеком, и приступить к его лечению. Кроме того, мы увеличиваем объем имеющегося оборудования. Так, раньше у нас было только одно эндоскопическое устройство для лечения камней в почках, оно периодически ломалось, и тогда услуга была недоступна. Сейчас у нас несколько таких аппаратов, и если один из них ломается, лечение не останавливается. Руководство больницы видит, что операции много, они востребованы, да и количество урологов увеличилось. Сейчас в нашем отделении 4 уролога, поэтому аппаратура закупается и мы можем предоставлять услуги в большем объеме. 40% операций приходится на онкологические заболевания. К сожалению, статистика довольно печальна. Латвия входит в двадцатку стран с самой высокой заболеваемостью раком простаты. Ежегодно эта болезнь, хорошо поддающаяся лечению на начальной стадии, но фатальная на поздних, диагностируется более чем на 80 случаев на 100 тысяч жителей. Поэтому специалисты призывают внимательно относиться к своему здоровью. Регулярные проверки уролога должны проходить люди, у которых ранее была диагностирована хроническая патология мочевыводящих путей, а также все мужчины после 50 лет. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до Угоповского городского самоуправления.